В наше время за одну и ту же услугу или товар можно заплатить совсем разную цену. Что хочет потребитель? Потребитель всегда стремится получить максимально качественный товары и услугу за меньшие деньги. А что хочет бизнес? Задача бизнеса — привлечь как можно больше потребителей и заработать. В результате каждая из сторон преследует свои интересы. Международный автоклуб предлагает решение, которое является взаимовыгодным. Это крупнейшее сообщество, где объединились бизнес и потребители. Бизнес дает оптимальные скидки, а взамен получается лояльных клиентов и конкурентные преимущества. Международный автоклуб – это новый формат покупок. Вы просто делаете покупки каждый день с хорошими скидками. А если советуете друзьям делать то же самое, то еще и получаете за это вознаграждение. Сотрудничество с Международным автоклубом выгодно абсолютно каждому участнику. За два года Международный автоклуб стал крупнейшим объединением потребителей, общей численностью более 250 тысяч в 25 странах мира. Участниками объединения является более 10 тысяч по и более 40 интернет-магазинов. Мы ориентируемся на следующие категории людей во всем мире. Первое – желающие значительно экономить семейный бюджет. Второе – на состоявшихся предпринимателей малого и среднего бизнеса. Третье – на начинающих бизнесменов, желающих создать свое дело. Для этого в «Автоклубе» созданы программы обучения, сопровождения и поддержки предпринимателей. В 2016 году команда «Автоклуба» воплотила в жизнь мультибрендовые карты с Альфа-банком, профсоюзами и другими компаниями – Мобильное приложение, магазин совместных покупок SP Market, корпоративный университет, академия здоровья и красоты. Десятки тысяч людей в разных городах мира получили реальную выгоду от сотрудничества с автоклубом и изменили жизнь к лучшему. Наша задача сделать так, чтобы в каждой семье мира была карта автоклуба, личный кабинет на сайте и мобильное приложение. Не упусти возможность. Присоединяйся прямо сейчас. 8800 234 60 64 автодефис клуб .biz.